Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому передать власть бывшему главе государства Виктору Януковичу и уповать на судьбу. Так Кадыров написал в Телеграм. Обращаюсь не как к президенту, таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся. Кадыров также написал, что Зеленский покинул Украину и заявил, что ему надлежит вернуться в Киев и сделать все, что от него потребует Россия. Есть еще время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы. Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в национальной разведке сообщило, что Янукович находится в Минске и может возвратиться на Украину. В Киеве это предположение назвали оскорблением Украины. 5 марта Рамзан Кадыров предложил распространить действия закона за фейки в вооруженных силах России и на Росгвардию. 4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении вооруженных сил. Под такую формулировку не попадают действия сил Национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. За распространение заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений, а также за дискредитацию российских военнослужащих, законом предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы. Максимальное наказание по новому закону – лишение свободы сроком до 15 лет. Закон принят, его нужно исполнять. За него проголосовал наш парламент. Время сейчас нелегкое. Вы видите, что закон был необходим, и а был необходим срочно. В связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией а информационной войной, которая была развязана против нашей страны. На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жесткости закон, что и было сделано. Позже в Госдуме заявили, что пожелания Кадырова в отношении Росгвардии учли и в ближайшее время планируют выпустить новую редакцию. 25 февраля в центре Грозного собрались 12 тысяч добровольцев из вооруженных сил Чечни. По словам Кадырова, он собрал людей на площади, чтобы показать готовность чеченских бойцов защищать родину. Мы сегодня собрались. Это добровольцы, которые любое время готовы выехать на любую специальную операцию, на любой территории, чтобы обезопасить наше государство, наш народ. Поэтому мы еще раз собрались показать, что мы поддерживаем полностью решение Верховного Главного И мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на этом. На митинге Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому и посоветовал ему скорее позвонить Владимиру Путину. В но экс президентом Украины, но тогда мы также поздоровим Натимову президенту, Верховному, новонакомандующему, Вадиму Путину. Уже на следующий день в соцсетях Рамзан Кадыров подтвердил развертывание чеченских подразделений на Украине и призвал украинцев обратиться к Владимиру Зеленскому, чтобы тот нашел выход из сложившейся ситуации. Война убивает, война разрушает. Никогда до он. Война не заканчивается без, без переговоров. Позже Кадыров распространил видеозапись, на которой мужчина в военной форме устанавливает флаг Чечни с портретом Ахмата Кадырова на воротах. Рядом на земле лежит украинский флаг. Глава Чечни показал также трофейное оружие и технику. Вот из-за этого нападали на Ахмата. Да, здесь. Вот, оружейка у нас.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 Кадыров позже пояснил, что не призывал бомбить Украину, за что его упрекали в соцсетях, а предлагал усилить и ускорить действия по ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов. 28 февраля Кадыров отреагировал на западные санкции против России. Он назвал ограничения западных стран полным конфузом и заявил, что введением санкций политики заморозили пустоту. Глава Чечни потребовал от политиков, в частности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главы британского МИД Ли Страсс, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, отказаться от своих заявлений до 31 февраля. Иначе против них республика введет ответный Закрыть чеченское небо для полетов из джетов, заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках, ввести эмбарго на все активы британских олигархов в очхой Мартане, а в случае ухудшения и в Самашках. Признать гнусным пережитком средневековья леворульное движение. И признать, наконец, что не бывает английского чая. 1 марта Кадыров впервые сообщил о потерях чеченских бойцов на Украине, гибели двоих и шестерых раненых. Да, на войне убивают. И это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ минимизировать потери среди гражданского населения Украины. И они его выполнили. В тот же день Кадыров разместил в соцсетях видео со строем идущих по территории Украины бойцов из Чечни. 3 марта Кадыров опубликовал новое видео с чеченскими бойцами. На нем командир батальона «Юг» Хусен Межидов утверждает, что его подчиненные разгромили целый батальон. 4 марта Рамзан Кадыров попросил Путина отдать приказ взять под контроль Киев и Харьков. Глава Чечни призвал президента увеличить темп военной операции и дать ее закончить за день-два. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить. За день-два то что, то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. По словам Кадырова, переговоры с украинскими властями об урегулировании не нужны. В качестве переговорщика Зеленским он предложил себя и заявил, что в таком случае решит все за полчаса. Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя, по полную Дон, да, дать им возможность использовать все, все возможные Дон да, и Невозможные Дон да, свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда. Пути приговоры это хорошо, демократия, свобода слова, жизнь человека, это хорошо. Но гиб, гибнут наши братья. Да, дайте приказ. Нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города быстро, четко, качественно. 3 марта на совещании Совета безопасности Путин заявил, что спецоперация на Украине идет в соответствии с графиком. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам со стороны киевского режима. Минобороны объявила, что наносит точечные удары по военной инфраструктуре Украины, подчеркивая, что не трогает социальные объекты.